Друзья, всем привет! Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. В этом видео речь пойдет о сабельной пиле. Вот у меня вот такой вариант от такого производителя. Она аккумуляторная. В данном видео хочу рассказать о некоторых особенностях вот этой пилы и о некоторых отличиях от лобзика, потому что вот эту пилу частенько сравнивают с лобзиком. Вот у меня заготовлен здесь лобзик. Правда, он проводной, не аккумуляторный, еще такая модель старенькая, но надежная, GST-75BE тоже от этого же производителя. И вот давайте посмотрим, какие есть отличия у этих инструментов. Начнем с сабельной пилы, она достаточно компактная, достаточно маневренная, достаточно мобильная, она аккумуляторная, у нее есть быстрая замена пильных полотен, пильные полотна отличаются от лобзиковых посадочным местом но здесь похожая зато система фиксации полотен называется сдс то есть рукой вот так отщелкиваете здесь тоже самое вот в лобзике смотрите сейчас вот тут стеклышко и защитная здесь никакой защиты нет зато здесь есть подсветка видите? она срабатывает при легком нажатии на курок без э, движения пилки, если сильнее нажать, пилка начинает двигаться, чем сильнее вы нажимаете на курок, тем э, мощнее она пилит, можно слабенько нажимать, а можно сильно. Вот. Я считаю, вот этот инструмент, он как бы наравне с шуруповертами. То есть очень полезная вещь. В столярке, в плотницких работах, Эх. подпилить где-то там при установке дверей, окон, мебель, где-то что-то подпилить, распилить быстро и мобильно. Вот самая-самая тема. Лобзик. Он более массивный, больше приспособлен для пиления по поверхности. Хотя у лобзика бывают тоже пилки достаточно длинные. Она устанавливается вот здесь тоже через вот, вот эту систему быструю, вот так, с защелкиванием. В направляющий ролик она укладывается лобзиковой пилой. Можно себе вообразить аналогию с сабельной пилой. Вот, смотрите. То есть тоже можно где-то подлезть я сейчас вот покажу здесь примеры вот тут я расчертил и покажу как пили лобзик и как пилит пила или наоборот вот как пила или как лобзик У данной пилы нет обдува зато есть подсветка есть блокировка курка есть индикация заряда батареи батареи хватает ну на очень много я не думаю что кому-то на установках дверей окон там Плинтусов надо будет делать 50 резов, 100 резов там, да, вот такой вот пилой. Ну, максимум ну, 10 резов это будет у вас за весь рабочий день. И у вас не потратится эта батарея, аккумулятор. В комплекте идет два аккумулятора, второй всегда на подхвате. А у этого инструмента есть обдув, вот здесь есть заслонка, позволяющая обдув. Не обдувать и обдувать. Когда обдув происходит, вот здесь вот выдуваются все опилки. И пыль. Здесь нет подсветки, зато есть вот такое защитное стеклышко. Достаточно хрупкая. Я не, не понимаю, правда, зачем вот на профессиональном инструменте делают вот такие хрупкие вещи. Плюс она потеряется. У многих мастеров она теряется. У меня она, слава богу, живет еще. Также есть блокировка клавиши и фиксация клавиши. Можно не давить клавишу, а просто вести лобзик. Сейчас, прежде чем посмотрим, вот забыл сказать, смотрите, в данных инструментах разные есть вот полотна, да, вот на сабельную пилу, вот есть по металлу вот такие полотна, а на лобзик идут вот такие полотна, вот с такой посадкой. Пилки бывают разные у лобзика, металл, алюминий, древесина. Также есть полотна с крупным зубом на сабельную пилу. Вот смотрите, мельче зуб есть, есть вот, вот такой вот прям вообще крокодил конкретный. Это для веток очень полезно использовать, применять на сабельной пил, пиле, где-нибудь на даче что-либо подпилить, какие-нибудь доски. Все это быстро меняется. Смотрите, какая она становится, да, длин, длиннющая. Ну вот сейчас я вам продемонстрирую, какие отличия непосредственно в эксплуатации. Буду распиливать ДСП. Вот такой вот пилкой, самый оптимальный вариант, вот с небольшим мелким зубом. Стандартная комплектация, ее вполне хватает вот на толщину разных мебельных деталей. В плотницких тоже работах вот эта длина, самый оптимальный вариант. Ну а потом возьму вот такую вот пилочку, установлю вот сюда в лобзик. Здесь есть ролик направляющий, и у подошвы есть регулировка наклона. Там шкала вот она вот этот шестигранник откручивается и подошва наклоняется это чтобы с наклоном пилить но это редко применяется в основном прямой запил делается друзья давайте сейчас посмотрим я вам сейчас покажу как она пили кнопка не срабатывает пока не отстегнешь защитную клавишу слегка нажать кнопку прицелиться на линию расчерченную и начать потихонечку пилить можно быстро это сделать вот вы сейчас увидели как пропиливает этот инструмент а теперь сравним лобзик лобзик он уже достаточно массивный не настолько приспособлен к мобильности как приспособлена вот эта вот сабельная пила я не нахваливаю сами инструменты я просто говорю что это удобство для мастера да? где-то подлезть быстро не разматывать вот этот шнур кстати, сабельные пилы бывают и шнуровые тоже и вот смотрите лобзика можно пилить только получается от себя плюс у лобзика нет подсветки но зато есть обдув опилок а вот в патрубке Так работает лобзик. Вот этим лобзиком какие-то делаю определенные работы. Этой пилой делают совершенно другие работы. И вот такой вот распил. Вот, собственно говоря, и все отличия этих инструментов. Решайте для себя сами, нужно оно вам, не нужно. Я столкнулся с тем, что это необходимо. Друзья, прошу снова меня извинить за мои фейлы, за корявость моей дикции, за корявость видео. Если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Если вам понравилось, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Все обсудим, всегда взаимка, пока-пока.